Всем привет, с вами Егор, и это обзор игры "Мое Поселение. А, в этой игре я бы хотел показать, э, я расскажу вообще, как начинается этот сюжет этой игре, что вообще надо делать. Так, у меня собрали кварцы люди. А, а в самом начале... В самом начале что было? Сейчас я вам покажу... Вначале мы создавали двух, мужчину и женщину. А, первый мужчина был в этом поселении Егор, я его вот сам так назвал, и Изабелла. А, в то время их они переехали жить сюда, а, ну как вам сказать, они жили в поселении с другими людьми. Но их ну прорва... прорвала дамбу, и их снес, снес их дом. А они бежали через лес, через джунгли, через реку. А Изабелла чуть вот-вот уже родила. А вот за вот этим мостиком они нашли первый домик. Этот мост тогда был сломан. Они нашли первый домик и укрылись там первое время. А потом они услышали какие-то звуки на этой стороне. Тут тоже были приселенцы, которые сбежали. Павел, вот этот мужчина, и его сестра маленькая. Ее зовут Елена. Его зовут Елена. Этот э, Егор починил мост, и они перебрались на этот остров. У, у, Еле, ой, у Изабеллы уже родились двойняшки. Это у нас... Сейчас я покажу. Это у нас Кирочка, малюсечка. И Иванушка, тоже малюсечка. Которые возрослеют ровно через один час. Да, они возрослеют на один год ровно через 24 часа. Если посмотреть их описание, Кира возрастной сестра Ивана присоединилась 23 часа назад. Получается, ровно через час будет 24 часа, ей будет один годик. У нее появятся волосики, она уже научится ходить. А это Иванушка. Маленький мой мальчишка. Так, Елену я уже рассказывал. Она пососеет. Ей ставим 13 ровно через один час. Можем. Так мы можем посмотреть м м э ее навыки. Навыки сокращают, сокращают время работы. Мы можем вот улучшить ее навыки. Но пока она еще не совершеннолетняя, нет 18, поэтому я ничего не узнал. А вот Павел. 18 лет. Можно за 95 золотых э, улучшить навыки. Начнем с самого первого. Это Изабела. Ей 21 год. Изаб э, Изабела у нас три навыка. Это сельское хозяйство ей передалось от отца. И лесорубство – или собственный навык и передалось от матери. Видите, как э, она из Аруса, она у нас профит. Можно ускорить мер собирательства, это собирательство, И это горное дело. За 90.. Ну, 25% скорости, за 95 кристалликов. Ну это не очень сложно добыть. Кристаллики это самая идущая, ну, главная валюта в этом, в этой игре. За них можно ускорять, например, когда свою девушку, ну, ну <связать> мужчина рубить дров и им добыть олово. А может быть добыть и, лазурит, там, ну, все такого надо добыть воды. А, например, он это делает несколько минут. Ты можешь ускорить за несколько кристаллов. А, кристаллы можно а, добыть с уровня. Каждый, с каждым уровнем дается 20 кристаллов. Так, я так то рассказал. В принципе. Сейчас покажу их навыки. Вот, он, например, у Егора развиты все по одному, кроме собирательства. У Павла вот так, по-другому. Елена у нас пока не имеет собственного навыка, потому что ей нету совершеннолетия, и она еще ни разу не делала. Кстати, когда ей будет 13 лет, она сможет сама делать все. Ну, если ей 12 лет, она не может еще ничего делать, потому что как маленькая бегает везде, прыгает и мечтает играть на плече. Да. Вот. М -м -м. У них точно навыки есть. Так. Я не понял. У меня еще есть Женя. Здесь видите, она у меня открыта. Это жена Павла. Я сделал ей предложение <как> Павла, и она вышла за него. Еще у нас есть такая функция, как называется семейное древо. Можем посмотреть. Например, Изабелла, это первый персонаж... С первого персонажа Егора, убились, у нас играли свадьбу, заберемене, родили вот таких малышей. Потом у нас идет Егор. Ну, Егор, что-то же самое, Павел. Павел пока только женился с Еленой, но у него еще есть сестра Елена. Ой, он женился с Женей, Евгением, и у, нее есть, у него есть сестра Елена, да, вот так. У Зелены есть только парад, который женился на женщин. Да, вот так. У этих маленьких пока что, ну, такое дерево, да, вот. Ну, вот так. Я могу еще показать э, семейное дерево вот этой девушки. Ну, мне что-то не показывают. Во-вот, как-то нет. Что она не показывает? Ну, ладно, семейное дерево. Так, видим, ей 19 лет. Она жена Павла. А вот это ее брат Кирилл. У нее есть свое поселение в этой девушке. В этом поселении живет ее брат Кирилл. Он живет в другом поселении. Тут написано, если увидите, вот тут написано. В другом поселении. что ее брат, и он живет в своем поселении. А она переехала в наше поселение. Но ну, я думаю, я все достаточно рассказал а, об этой игре. Сказал просто про эту функцию. Тут показаны ее потребности. Ну, у нее много потребностей, потому что я не заходил. Тут показан, тут есть алтарь. У нас 6 левел пока что. Да. Так, это у нас ясли. Создать сайт. Создать ясли. Ну там всего такого юрдо. Так, это на откроется с 20-го левела. Я, да, знаете, что сделаю? Сделаю я... Открою-ка я. Так, ты хочешь поиграть на клейке? Я хочу открыть. А, я забыл еще рассказать, что вот это за валют. Вот это ключик. Если этим ключиком нам один ключик за уровень, им ты можешь открывать предметы. А вот это... Э, я вот так Вот это у нас такая штучка, называется зелья энергии. Ну, я не знаю, как называется. Например, если твой человек устал, он не может больше никаких дел делать. А ему тогда можно дать это зелье, которое сурово. Еще его можно купить за пять кристаликов я взял его почти восстановлю всю свою энергию так попробуем создать флейту начать что нам понадобится для этого угу. особый демян нож есть и это пока добудем это я думаю я буду снимать что то типа просто поиграю в эту игру с вами запишу это на запись. да вот сейчас кстати, я покажу вам а, как можно продлевать это? у нас человек Павел идет добывать. Тут красиво выполнена анимация. Тут показано, его, у него нет никакого наука кузнечного дела. Оно ему прибавляется. И мы можем вот сразу прибавить вот это вот. Ему за 95 валит. Я видим, это занимается у нас 5 минут. Мы не хотим ждать 5 минут и завершить Сразу за три христальника мы завершим все сразу.